Образование, а тебе Здравствуйте, дорогие мои друзья. надолго ну, вот, и, э, вот э, пресс, пресс-конференция, а, как говорится, главного, главного из главных проходит сейчас. Знаю, друзья мои, что многие из вас работают, я это чувствую, и сам, как говорится, но ну, невозможно все время, пока есть вопросы, решил, но ну, некоторый такой перерывчик сделать, потому что замечаете во-первых песочница такое впечатление друзья мои что этот гражданин крепко бахнул ну то есть вот красный нос во-первых вчера наверное, он квасил я не знаю ну наверное водку с кокаином тут по-другому нельзя без водки он не может это точно но так как водка слишком дешева, там нужно же ну как это же элита это же это же господа, а не то, что он, наверное, занюхивает его Потому что вид, совершенно ословевшие глаза вот такие Веселые, потому что без газа невозможно А действительно невозможно То есть вот э, невозможно врать И невозможно вот это вот шоу смотреть без водки И им самим, то есть без допинга, э, без допинга нереально Ну и, конечно, сам главный герой, естественно, сдал заметьте, что глазки уже не блестят Хотя мы понимаем, что под какими он препаратами находится и речь похоже он даже свои мысли не формулирует, то есть ему говорят то есть поэтому он очень много вот это э, о э, э, э, там да, вот много повторений то есть он говорит одно слово два раза там раз-раз, то есть вот у него видите все признаки того, что плоховато, ну плюс конечно я понимаю, что работа ваша, друзья мои и многих людей, знающих по всему миру действует, поэтому, друзья мои, как не, не, не печально, не печально, видим закат, действительно закат, похоже последнее это вот еще, наверное, будет, может быть обращение к собранию федеральному, ну это так формальность его можно записать, но не выдерживает, не выдерживает, хотя опять же все все вопросы, все ответы, уже даже нету остроты. Кто там шнуров как-то, ну, как бы по-жесткому хотел пройтись, но кроме своей темы мата, получается, все, все рассыпалось. как Он сказал, как можно жить, не матерясь, да, вот в этой стране. А Вован ему ответил, а можно подобрать другие слова. Не надо материться, не надо, не надо оскорблять. Человек, вот вы оскорбили каким-то матерным словом, ну, уже какая-то статья. А мы с вами знаем, что Госдума уже приняла. Поэтому, ну, разве сравнение с какими-то видами милых милых животных или частями какого-то оборудования, вот Пескова действительно там назвать ершиком для унитаза, без оскорблений просто такие ассоциации он вызывает. Что если вы говорите, что человек, ну, похож на пьяницу и наркомана, ну, у вас свое мнение, вы скажете, ты сам он похож, Сидишь тут, как говорится Рожа наглая Какая-то какая здоровенная что тут трепишь? Тебя самого надо продуть там, А ты на песочницу наезжаешь А тем более на самого великого Но действительно смотришь Прямо, конечно, он наштукатуренный Но вот это лицо блином Глазки прямо они там уже Там вот эти глазки Действительно они Чем-то они у всех их напоминают Знаете, вот посмотрите на глаза Английской королевы еще на некоторых представителей, на того же Байдена. То есть, это глазки рептилоидов. Прямо они оттуда смотрят, такие точечки. Совершенно холодно. И они видят в вас добычу. Питание. То есть, разве принято говорить с едой? Нет. Они вынуждены говорить с едой. И это их, ну, очень, очень утомляет, что нужно это делать. И он ненавидит, он ненавидящий взор думает, как вы надоели мне вот если бы я вот взял бы вас всех и в это в мясорубку вот вы это читается в его взгляде но сдает старина сдает и как я понимаю друзья мои это многое зависит от нашей с вами работы поэтому ну что же как как вы думаете что там песочница употребляет и вован что ну вован явно явно не на, не на водяре, он уже на это как его на, на препаратах сидит таких жестких уже, уже его колят ну а песочница по старинке стакан и как там это как они это делают там э, в фильмах паромафию дорожки такие делают сколько там 10 дорожек есть нет 10 на смерть не знаю поскольку они там нюхают и этот как его и стакан водки и вышел такой трам там пам цирк, друзья мои, вот не надо даже никаких петросянов, ничего посмотрите на этих людей, я вот сижу, сижу и прямо меня охватывает смех, надеюсь и вас тоже все, друзья мои, надо работать продолжаем, пока